Почему в Сочи так не строят? Да, вот, это да. был бы успех. Это было бы прям вообще. Здесь получается в три раза дешевле, чем в Сочи. В пять раз лучше. Вот такое мнение. Леди и джентльмены, всем привет, с вами Макс Репьев, И вчера мы с вами смотрели такую тусовочную часть Северного Кипра, там, где живет молодежь, там, где встречаются большие комплексы, там, где есть университеты. Сегодня мы приехали на другую часть Северного Кипра, на приватную такую историю, и здесь прям очень круто. То есть здесь в основном клубные дома, виллы, и крутая атмосфера Причем именно эту часть в основном предпочитают европейцы, англичане То есть они здесь скупили вот эти все виллы Я сейчас просто пройду, вам покажу вообще именно формат комплекса Там ничего не продается, но тем не менее посмотреть можно Здесь есть, конечно же, и песчаные пляжи, и вот такие Но насколько атмосферное здесь вообще место Плюс все прям причесано, прилизано И выглядит это действительно круто У меня вообще было впечатление о Северном Кипре Я вообще думал, что это дыра и сейчас я вот по нему езжу, и у меня прям развеиваются все вот те старые мысли, которые я сам себе надумал, не побывав на нем. Вот, и показываю вам это сейчас все вживую, потому что я прям стою и офигеваю, насколько здесь атмосферно и аутентично. Вообще сам по себе комплекс, вот этот называется Мальдивы, там ничего не продается. Мы просто по пойдем посмотрим вами территорию, чтобы у вас хотя бы картинка вообще сложилась. И у них вот собственный пляж есть, то есть он с этой стороны песчаный, с той стороны можно спуститься, там как-то нырнуть и так далее А это уже открытое море, там вообще Турция находится Классно выглядит Пойдемте покажу вам, как теперь это выглядит внутри Там еще круче Сейчас мы с вами пройдем мимо вил, Просто посмотрим, как они выглядят А потом зайдем вот на этот комплекс Он называется Мадивы. Там очень прикольная у них территория Все вы видите, расскажу, по чем вообще в принципе стоят квартиры Но ни одной нет Очередь стоит на перепродаже, очередь стоит на виллы то есть еще нужно прям постараться Поискать это все найти Как вы понимаете к виллам зайти нельзя Но можно вот значит на вот На такой стадии посмотреть Знаешь, Здесь вот 5 вил расположены У них общий бассейн на всех И при этом у каждой есть вот такая Аутентичная территория своя То есть что вы хотите то и делаете Но сама концепция согласитесь Выглядит очень неплохо И вот такие виллы ну, примерно в районе Миллиона долларов стоят А здесь вот у ребят еще и качелька висит Просто выглядит? Идем дальше. Это, значит, внутренняя часть с квартир. Здесь вот такой вот красивейший бассейн. Огромное количество зелени. И здесь ничего не найти на покупку. Стоит огромнейшая очередь для того, чтобы что-то купить. И ван Бедром будет стоить в районе 200 тысяч долларов. Это примерно там 12-13 миллионов. Вот, если хотите, можете встать в очередь. То есть у нас ребята есть, которые, если что, вас оповестят. Вот, если появится. С картинкой мы с вами познакомились, погнали теперь посмотрим то, что можно купить и как это все выглядит. Будет интересно. Приехали к застройщику. Перед нами большой экран, но это все не важно, потому что здесь есть печеньки. Ну, сейчас мы, знаешь, кофе попьем, печеньки поедин, цены посмотрим, а потом проект уже рассмотрим. 3 плюс 1 на первом этаже. 100 квадратных метров закрытой площади у вас идет ваш собственный бассейн, зона барбекю, небольшой садик, да, здесь выход на задний дворик, да, mm -hmm. тоже здесь. Мы сейчас с вами поедем на проекты готовые, потом заедем на проекты строящиеся, либо может быть как-то в этом порядке. Но я хочу сказать вам, что здесь определенно очень мило. Здесь в основном живут европейцы, скандинавы, шведы, англичане, немцы и так далее. И они здесь вот создают свое большое комьюнити здесь очень мило очень прям чисто хорошо и прям очень уютно. Давайте, наверное, вкратце расскажу, я просто буду это еще раз повторять сегодня, что в строящихся проектах можно приобрести недвижимость в рассрочку. Рассрочка, значит, составляет первый платеж 35% и дальше там до конца строительства, то есть, как правило, на 4 года она длится. Во время этой рассрочки, то есть, если вы купили себе здесь апартамент, то вы можете бесплатно приезжать именно к этим ребятам, кого вы купили, потому что они некоторые апартаменты сдают в аренду. 10 дней в год вам дается для отдыха, чтобы вы приехали и кайфанули. Потом вы, значит, можете заехать уже в свои квартиры. То есть, это все интересно покупать для аренды, интересно покупать для перепродажи, так как цена растет. Ну и конечно, юзать самому, потому что это все выглядит прям очень эстетично и очень симпатично. Как он вообще в целом? За мной, значит, тут еще ребята ездят. Они, в принципе, как бы в недвижке исключительно как покупатели всегда. Какие впечатления? Только Лучше. коротко. Лучше необычно. Почему в Сочи так не строят? 40, 40. Да, это 40. был бы успех Это было бы прям вообще Здесь получается в три раза дешевле, чем в Сочи пять раз лучше Вот такое мнение Это мы только второй день еще ездим Если бы в Сочи строили так То еще больше бы народу туда ехало И с еще большим удовольствием Отдавали бы деньги Потому что уровень выше Виды бомба И очень удобно, что тебе строят Сразу с отделкой То есть ты заехал, мебель купил у тебя просто белые стены, есть кухня и шкафы, санузел, все. Ты приехал, купил себе кровать, купил технику и живешь. Или застройщику заплатил Или деньги, и он тебе мебельный да. пакет туда поставил. Полностью все сделал, ты пришел вообще на готовое как бы и все. А в Сочи тебе надо, блин, найти бригаду, подождать еще полгода, который тебе обещают, в итоге это год, короче, и ты такой, блин, стены кривые, все криво, короче, ну его нафиг. Сань. А ты про расстрочки-то слышал, да? Что 35% нужно всего внести? Ну да, 35%, потом в следующий год что-то там 25%, потом 35% и все. И при этом знаете, сколько квартиры это стоит? 7 миллионов. 7, 8, 1 плюс 1. Yeah. Это будет 70 метров. Yeah. Вот мы сейчас туда приедем смотреть это все. Приехали, значит, на строчку к ребятам вот эти. Вот мы с вами рендеры смотрели и смотрите, как выглядит все круто. То есть вот оно море, Тут до него близко вот значит вот такая вот двухэтажная история здесь бассейн который принадлежит к этой квартире здесь шоу-рум вот эту часть еще можно себе забрать то есть здесь никто не будет против потому что это только ваша территория здесь парковка значит стоит вот эта история на сегодняшний день 370 тысяч фунтов это 28 там, миллионов в рублях и выглядит она вот так Здесь вот такого размера у вас сама идет кухня-гостиная, все это укомплектовано, то есть, но мебели не будет. Мебель вы там сами докупите, съездите с ребятами. Дизайнеры вам все это сообразят. И здесь три комнаты. Первая вот такая, вторая вот такая. И это основная мастер со своим санузлом. Вот. Очень прикольная история, что именно этой частью могут пользоваться только владельцы этой самой виллы. То есть, вы выходите к бассейну. Вот так. И это конкретно только ваш. Купаете здесь все, что хотите, делаете. На море смотрите. Вот. Все с ремонтом сдается. Стоит на сегодняшний день здесь в фунтах 370 тысяч, в долларах это 416, в рублях это 28 миллионов. Первая береговая линия. Но ну, так как вы видели, строение двухэтажное То на втором этаже есть еще 2 плюс 1 Это отдельная вообще квартира И косяк в том, что бассейном Пользоваться здесь нельзя То есть это конкретно бассейн той самой квартиры Но она дешевле, сверху еще есть джакузи Сейчас мы тоже посмотрим Она еще не готовая, но отсюда мы с Сможем посмотреть, как это все строится То есть здесь у вас будет кухня Гостиная, терраса, вид Это все еще, кстати, сдвигается Вообще очень люблю вот эту Слайд конструкции Что ты вот так вот раздвигаешь Окна И у тебя получается здесь свободное пространство Вот так это выглядит а здесь значит у нас Ниша под какую-то стиралку Комната Вот такая И это мастер спальня С небольшим вот таким французским балкончиком И сверху Есть место для кайфов Вот там Выходишь на террасу на море посмотрел, значит, здесь какой-нибудь пергол, там еще какой-нибудь навес сделал, кайфанул и пошел, значит, женушкой со своей в джакузи вот сюда. Здесь, соответственно, тоже можно какие-то навесики сообразить, либо зонтики поставить. Есть зона барбекю, зона, где можно умыться, помыть что-нибудь. Здесь по сути, можно еще и посуду мой какую-нибудь поставить, если хотите. И вот такое джакузи. Как И представляете, с каким кайфом ты в этом джакузи на море смотришь. Короче, вот эта квартира на сегодняшний день стоит 330, в рублях это 23, в долларах 371 тысяча. Первая береговая линия. Добро пожаловать. Но здесь реально возникает вопрос. Почему такого не делают в России? В Сочи, в Анапе, в Геленджике. Почему там недвижимость хуже класса стоит дороже, чем здесь? Хотя арматура здесь российская. Материалы здесь привозят там, с Европы или еще откуда-нибудь. То есть здесь нет ничего некачественного. Двойное стекло стоит. Все есть. При этом как бы площадь, ну нифига не маленькая. Линия первая береговая. Бассейн и так далее. Это все есть и с ремонтом. А стоит дешевле. Вот как бы такая история. Это не все. Мы с вами еще поедем что смотреть. Погнали. Пока мы ждем поездки на следующий комплекс, хочу пройтись здесь вокруг посмотреть. Ну, вообще, как бы, чтобы вы понимали, сам Северный Кипр, именно вот эта вот прибрежная часть, его активно застраивается. Ну, как бы, блин, вот согласитесь, очень приятно же было бы заиметь себе вот такую квартиру. Просто продается конкретно вот та не шуру. И у тебя здесь, во-первых, территория перед тобой еще есть... Бассейн собственный и вид панорамный. Вот. И там вот пляж. То есть здесь прям отвесная скала. А вот там вот можно спуститься. Очень круто выглядит. Мы переместились сейчас буквально на 50 метров из того корпуса в этот. Это тот же самый проект. Значит, смотрите, что здесь есть. Море, бассейн, и бассейн еще на крыше свой. Ну, это как бы маленький, но тем не менее. И вот мы сейчас стоим вообще на крыше квартиры. Она под нами, которая стоит 350 тысяч фунтов. Это 24 400, 394 тысячи долларов, 350 тысяч фунтов. Значит, что мы здесь имеем? Под нами квартира, мы сейчас с нее сходим. И сверху у нас вот такая терраса с собственным бассейном. Сама по себе терраса имеет зону готовки. Вот такую вот. Здесь, значит, есть вода. И есть еще печка. Это дымоход. То есть здесь вы можете барбекю какой-нибудь сделать. Куча значит ящиков. Можно здесь вот такие вот зонтики поставить. И так далее. Море, конечно, очень близко. Но при этом я думаю, что мало на него кто будет ходить. Ну, как бы тут просто есть своя инфраструктура. Как бы кайфовать от вида окей. Но на море... К сожалению, когда даже живешь возле него, не часто хочешь. А вот бассейн, конечно, посещаешь. Вот, значит, здесь парковочка. И вот такой подход. Очень много зелени, очень много красивых деревьев. И пойдемте внутрь самой квартиры. Причем выход на террасу здесь осуществляется только из вашей квартиры. Никто больше попасть не может. Посмотрите на лица этих людей. Крайне задумчивые. Да, вот значит бассейн Девчонки загорают здесь И квартира находится тут Точно такие же слайд конструкции Которые расширяют пространство Мы значит заходим сюда И видим вот такого размера кухню-гостиную Сама квартира при этом 3 плюс 1 Большого размера кухня-гостиная Значит кухня у нас с видом на море Кстати Очень прикольные жалюзи Они вот так вот делают Раз И у тебя светло-темно-светло-темно вот, значит, ты можешь здесь посуду, или может быть там какие-нибудь овощи, кайфуешь от вида, смотришь, как у тебя дети возле бассейна резвятся. А здесь потом вся семья ест, пьет, еще что-нибудь делает, общается и как-то укрепляется. А, значит, вот такая часть: телек, диван, все очень удобно. Есть даже небольшая кладовочка. Выглядит она вот так. И три спальни. Значит, эта часть у нас небольшая как типа гостевая детская там как хотите называете между ними здесь санузел еще точно такая же по размеру спальня и вот с этой стороны у нас основная мастер бедром со своим санузлом и вот такая вот часть у нее здесь с видом на море как вам формат такой а скажите мне цены-то реально недорогие Здесь 95 метров самой террасы и где-то в районе соточки за саму квартиру. То есть общая площадь у нас получается, ну типа 180. Получается 136 тысяч за квадрат. А если мы с вами поделим 24 400 на 100, то у нас получается 244 тысячи за квадрат как бы и жилая площадь и общая вот я вам только что посчитал то есть в сочи конечно и балконы и террасы то есть все рассчитает и цена как бы, получается 136 если сравнивать сочинская лишка за квадрат с бассейном с морем с садом с парковкой ты там в приложении уже деньги собираешься переводить но в общем очень кайфово здесь но вообще ребята не заморачиваются за ремонты. Он выглядит круто именно за счет мебели и дизайнерских решений. Это, по сути, просто большая крупная плитка и белые выкрашенные стены, плюс белый выкрашенный потолок. Причем покраска крайне простая вообще. И сделано это для того, ну вот здесь, например, очень хорошо видно, как это все сделано. Вы в любой момент это все можете перекрасить за очень недорого. Не нужно вот эти вот Роберто себе обои из Италии вести, какую-то там замороченную краску, там, которая вот не знаю на тысячу лет ее вам хватит. То есть здесь к этому сильно проще относится. Ты мебель отодвинул, заново покрасил и у тебя свежак ремонт. Так давно во всем мире происходит. А вот мебель уже решает вообще все. Картины, люстры, диваны, вазочки, телеки, какие-то фигурки и так далее. Вот отсюда создается интерьер. Они из цвета обоев и узора на них. Закрываем здесь все окна. Надеюсь, я сюда еще вернусь когда-нибудь. Но мы едем, значит, на следующую строчку, господа. Здесь очень много квартир воздается именно в аренду. То есть ключик, Airbnb, вы там этим всем пользуетесь. Народ приезжает откуда-нибудь из Германии, с Италии. А хоть откуда, короче, приезжает, снимает у вас квартиру, кайфуете. Но единственное, что вы тогда на английском языке должны на Airbnb будете отвечать. Можно через переводчик, ничего сложного. И деньги вам просто будут слать. Вот так вот раз вместе, Дрейн, дрейн, дрейн. Все так, сделано. Значит, это строечка. Мы заехали, посмотреть, вообще, как все строится, из чего это делается, последовательность и так далее. Значит, уже заложено вот трассы кондиционирования. Здесь уже электрика есть. Тут тоже есть и самое главное, что изначально все для вас спроектировано. То есть розетки будут в нужных местах стоять. Ну, видно море мы уже с вами сегодня видели. Конструкция под потолки, значит сюда будет крепиться гипс. Я просто думал, что это выровненный потолок, нет, он просто гипсовый. И вот так вот он потом красится верху. Значит, коробка электрики, выключатели. Электрика у нас идет вся не могу понять по потолку или нет а нет нифига не по потолку то есть если какой-нибудь провод вдруг перебьет это конечно маловероятно но просто есть люди которые этого боятся и опасаются то нужно будет искать но ну, проводка надеюсь хотя бы вот так вот как то идет но судя по проводам заложенные они точно вниз на да. Только... санузел Выглядит так. То есть вся разводка воды здесь есть. Канализация соточка. Как бы все как положено. Это какая-то комната еще. Тоже вся электрика, все значит сделано. Трасса кондиционирования с дренированием. Так, а вот куда она интересно идет? Трасса? То есть должно же быть где-то место под. Кондёр? что то просто не видно Сейчас попробую найти, может быть, в этой части Короче, она вот куда-то уходит Но, скорее всего, она Тендеры ставят на крыше Просто эта квартира собственной террасы Вот Здесь мы с вами увидим Воду Вода, значит, заведена Здесь будет стоять Кухня именно На террасе Тут вот слив есть какой-то, вот. Ну строят неплохо, короче, то есть вопросов как бы нет. И это все еще из кирпича сделано. Вот море. Вот вам доказательство, то есть это настоящий. Православный кирпич Эту стройку мы уже хотя бы как-то можем с вами осязать Но здесь продано практически все А вот на том пятачке Еще стройка не началась То есть по сути это общая территория Ну как, не совсем общая, то есть можно будет пользоваться общим пляжем Он воду находится, кстати, песчаный Видите, да? Такой аккуратно, кристально чистая вода Вот это бирюзовая, все как должно быть Короче, от 120 тысяч фунтов От 120 тысяч фунтов Значит заходим в мой волшебный конвертер Вбиваем вот сюда 120 тысяч фунтов 8 8,367 в рублях вот. Бассейны, все что хотите Это 1 плюс 1, кстати, будет Не какой-нибудь там вот студия, а 1 плюс 1 Ну а про стройку я вам рассказал То есть вот здесь даже еще не оштукатурено Но видно, да, какие блоки здоровые прям такие Любой из объектов, которые вы на сегодняшний день увидели Вы можете позвонить, ссылки у нас указаны внизу И наши ребята вам вот здесь покажут Встретят, разместят Покажут, продадут Помогут деньги привести То есть никакой проблемы нет Мы интернациональная компания И можем срастить любой вопрос для вас Погнали дальше, это не все Была раньше такая цена Это вопрос об инвестициях а На сегодняшний день Но ну, если даже найти какую-нибудь One bedroom здесь ну, Это типа 100 плюс Проект будет сегодня, который еще только на старте То есть можно найти, цены растут, можно инвестировать И самое главное, что вы будете продавать это все не россиянам А вы будете продавать это по всему миру То есть англичане, немцы, киприоты, Иран, Тигеран, Дубай То есть как бы здесь все покупают То есть для России это только непонятная территория Для всех остальных она как бы уже давно ясна И люди едут туда и окей, не вопрос, все, давай берем вот так. Мы сейчас значит, едем на следующий проект, и определенно очень круто, что здесь есть горы. То есть это не равниночка, как вот мы, например, были вчера. Это именно горная такая цепь, зеленая цепь. И для тех, кто хочет, чтобы глазу было за что зацепиться, то это вот именно эта история. Едешь и прям хочется туда смотреть. При этом там горы, с другой стороны море. Все прям булочкой. И мы приехали в еще одну благодать этого же самого застройщика. Здесь вот такие цветы, желтые, хорошие, красивые. Есть вот бассейн, территория зеленая, море, как вы понимаете, вон оно. Здесь значит, бассейн, а вот этих вот всех ребят. То есть небольшой, как бы такой квадратах, скажем, где располагаются вот дома и есть небольшая инфраструктура. Но при этом это большой комплекс. Вот вы сейчас с дрона видите, как это все выглядит. И здесь рядом, вот на соседнем поле, вот через, через дорогу, покажу, будет стройка. На сегодняшний день можно уже купить. Рендеров пока еще нет, есть только прайсы, но я думаю, что у вас сложилось понимание, как это все будет выглядеть. К тому же вы видите, как это все выглядит на дроне, то есть эта инфраструктура там где-то можно будет пользоваться, то есть проблем вроде как нет. Но она, наверное, будет и не нужна, потому что будет собственная инфраструктура, точно такого же формата, только еще новее, лучше. Начинается это все, 1 плюс 1. От 104 тысяч фунтов. И опять же, мы переводим через наш волшебный конвертер. 104. Получается 7 миллионов 251 000, 116 тысяч долларов. И нужно внести сначала 35%. процентов. И только через полтора года нужно будет внести еще 20% Но при этом пока идет стройка Она будет идти там 4 года Вы можете пользоваться апартаментами Компании строительной По 10 дней в год То есть приезжать сюда абсолютно бесплатно жить Строить И при этом смотрите То есть здесь идет привязка именно к строительству то есть вы оплатили первоначальный взнос, ребят начали строить, залили они фундамент, скинули вам фотки этого фундамента и выставили вам платежку. То есть вы, если вы увидели, что да, стройка идет, все окей, деньги заряжаю. Следующий этапы также. То есть все это будет находиться вот тут. А возле бассейна мы с вами стояли только что вот возле этого дома. Как бы благодать да и только 7200, а первоначальный взнос, первоначальный взнос, то самое главное, 35% это понятно, что как бы это немного да? Давайте прям конкретно с вами поговорим 2,5 миллиона рублей нужно внести Или 40 тысяч долларов Или 36 тысяч фунтов И будет у вас Вот здесь вот все круто и красиво Как здесь, только в стройке но через пару лет. Но удобные рассрочки, блин, крутая инфраструктура, крутейший вид, близкое море, бассейны. И, в общем, все-все-все есть. Так что, господа, welcome. Если интересно, пожалуйста, обращайтесь. И наши ребята здесь вам помогут все это приобрести. Свифты, и не свифты, все отправить, там забронировать и так далее. Никакой проблемы нет. Вот. Будет благодать, как вы это видите на дроне. Значит, объекты объектами, товарищи. Обед по расписанию. Приехали комплекс, который называется Саниваль, но ну, это как бы такое большое комьюнити здесь вот специально для меня подиум есть, чтобы я огляделся и у них тут прям не кисленько мы просто сейчас здесь перекусим потом у нас здесь будет презентация проекта, посмотрим как это все здесь значит теннисный корт, детская площадка, море, комьюнити ресторанчик, куда вот мы сейчас идем там какая-то терраса огромное количество бассейнов в общем кайф Посмотрим, но позже. Сначала, значит, нужно познакомиться с меню и что-то употребить в себя. Собственно, как смотреть недвижку, да, на сухую, без допинга. Да, конечно. Вот так должен проходить день с просмотром недвижки, да? Все посмотрели, потом немножечко попили. Блин, я смотрю, там удобряешь землю, там вообще сухую, да? Ну и телефоны тоже использую по назначению, то есть сейчас Здесь в телегу загружу небольшой отчет о том, что сегодня посмотрел. Так что <связать> все выходит в телегу Куда оперативнее, чем на YouTube Подпишитесь, там ссылки Куда пришла Как обычно, огромные порции Главное, это все съесть <связать> М -м -м? Вкусненько? Отлично Значит, по ценам мы поели Заказали, значит, он какую-то шаурму с курицей Салат Две курицы именно с сливочным вы могли бы не мешать мне тут. <смех> Пивас. Две, значит, курицы на две с половиной тысячи рублей. В ресторане. Не об этом где. На четырех человек. Что-то произошло. <смех> ну, как вам атмосфера здесь? Моришко вон там, здесь дома, виллы, квартиры. Пушка. Что мы видим сейчас на Аликарте, это уже построено. Этот комплекс в 2015 году, был построен первый, где вот они, где они, где они. В общем, бассейны, все расскажем, бассейны. а потом мы этого Я все покажем. Значит, посмотрели мы с вами картиночки и приехали на воплощение проекта. Здесь вот ребята строят Марину. Как вы видите, экскаваторы, они там на чем-то плавают или как-то там что-то делают, а сзади вот у нас находятся виллы. И хочется вот отметить еще качество самой постройки, то есть отлито прям вот в гладь. При этом это будет что-то типа прогулочная зона, набережная, какие-то лавочки поставят в дальнейшем и так далее. То есть все будет здесь красиво. Это вот спуск будет к Марине. там вот где-то еще пляжик будет, и здесь вот яхточки так чик-чик-чик-чик-чик. Будет парковаться. Ну то есть лакшери стайл рядом с вилами, которые вот здесь. Пойдемте посмотрим их. Первое, что хочется отметить, что окна прям огромные. Они метра, наверное, три с половиной высотой, может быть там плюс-минус. И все они смотрят на море. Море здесь, а вилла тут, а вся инфраструктура там. Здесь, значит, тренажерка есть, офис обслуживания самих апартаментов. Тут, тут, тут прям все на серьезном. Сайт-офис. химикал storage. Ну, в общем, здесь, короче, вам могут выполнить вообще любую вашу мечту. То есть, если вы хотите, чтобы вам еду там условно приготовили, купили, тачку вызвали, то это все как бы вот здесь решается. И территория прям такая приятненькая. Ну что за красота, а? Посмотрите-ка. Сколько бы здесь девчонок бы сейчас бы сфоткалось. Жаль, что я не она. Ну и мы выходим, так скажем, к мейн территории, главной. Здесь бассейн. Лежачки вот только что тут прибирали, пока я на дроне летал, видел. И прям инфинити такой. Ну когда будешь плавать, точно крыши будет не видно. И будет создаваться ощущение, как будто ты в море плывешь. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. Бассейн прям большой. А ну-ка. Хлоп. Но немножко крыши видно все равно. Бассейн, значит, большой. Можно тренить. Это хорошо. Можно загорать. И можно лежать в тени. А вот, значит, строение. Сейчас нам здесь откроют шоу-хаус. Мы посмотрим, как он выглядит. Но окна просто пушка. Очень большие. Я даже не представляю. Они, ну, краном, наверное, их ставили. Потому что они прям огромные. При этом, ну, вся инфраструктура есть, все прям по-цивильному, да, вы это видите. Ну, ну и вот, вот. 2 плюс 1 с видом на море. Выглядит очень неплохо. Хорошего размера кухня, нормального размера столовая. Место, где со всей семьей или одному посидеть и телек посмотреть, кино любимое. На море залипнуть вот туда. Хороший вид. Значит, это мастер-спальня. Собственный санузел. Тут, как вы, как вы понимаете, все, как должно быть. Далее своя спальня с гардеробочкой. Очень приятный интерьер. И огромные окна, про которые я вам, кстати, говорил. И с этой стороны есть вот такая спальня. Ну, она, наверное, больше детского формата. Есть, конечно, косяк. Маленький проход. Но как бы я прошел. Вот, потому что большая гардеробная. Но ну, я думаю, что для детей вам места здесь хватит. Вот, стоит на сегодняшний день. Как бы вот эта первая линия полностью вся продана. Верхняя линия, где мы с вами были возле бассейна, 360-350 можно найти. Если мы с вами конвертнем это все, получится 25 миллионов. Это 90-метровый 2 плюс 1 будет. Вот такого же формата. Но при этом же еще и крыша есть. То есть здесь как бы вообще все, что хочешь. Выходишь такой. Крыша делится пополам Между тобой и соседом. Вот и у тебя здесь есть разделочная какая-то поверхность. И все, что хочешь, то и делаешь. Причем, я так понимаю, вот эта часть соседская. Да, потому что квартира, видимо, меньше. Но это не точно. А вот эта часть как будто бы твоя. Либо вообще, но ну, не буду, короче. Говори, главное, что она есть. И вид вот такой. Но остались вон там. То есть можно купить в готовом, а можно купить в строечке. И короче, вот здесь будет благодать. Пять с половиной миллионов рублей. Несколько лет ожидания. И у вас будет студия 38 квадратных метров Жилой площади За 5,5 миллионов Можно в рассрочку купить Там море Но проект, который ребят построили, вы видели То есть будет то же самое, сейчас просто старт Такая история и на этом заканчивается очередной день просмотра недвижимости на северном кипре она безусловно радует здесь есть потенциал здесь есть куда вкладываться здесь есть где жить от чего кайфовать и так далее и если вас интересует недвижка на северном кипре то значит что у нас здесь есть люди а ссылки на нас вы можете найти внизу в описании к этому видео и мы поможем вам совершить сделку перевести деньги подготовить документы все рассказать показать чтобы вы также кайфанули от того, насколько она качественная и насколько она недорогая. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, всех благ, хорошего настроения и пока.